Я полжизнью и стой Бродягою был Что имел до последнего И пропил А судьба повздыхала да Рассказать так, мол, и быть Помогла мне деньгами карманы набить И теперь отныне Решено навсегда Мне бродягой не быть ни за что никогда У хозяйки доверия Разгневанный Я для смеха спросил, что угнавили в кредит А она мне Бессельник, проваливай вон Такому дошколю или миллион И теперь отныне Решено навсегда Не пройдяга и не быть Ни за что никогда Я небрежно подряд Наши лёг над столом, и хозяйка застыла с разинутым А потом спохватилась. Я в шутку ей-ей, эй, -ей, ей, несите вина, джентльмену скорей! И теперь отныне решено навсегда Мне бродягой не быть ни за что никогда. Деток домик рыдает, а детство мать Я с раскаянием сердце вернусь к ним опять И жену заведу, буду жить, пожелать Только как бы мне снова тебя не, смогу, не Вот теперь отныне, решено навсегда Мне бродягой не быть ни за что, ни когда И теперь всегда не пройдет не быть ни за что никогда